И всем привет! С вами Паванта. Сегодня мы играем в симулятор домашних питомцев. Я еще даже не играл, но на том аккаунте я играл. Тут очень много людей, тут надо убивать этих монстров, из них выпадают яйца. И из яиц нам выпадают питомцы. А сама экрана называется Roblox Pets Или симулятор. А, ну да. Могу вам даже показать. Вот. Так, мы уже получили таких, таких три собаки. Вот они напали на этого монстра. Криба. и все мы получаем это яйцо сюда вот так ложим так этого это, это тарет или что а мы получаем и тут у нас яйцо мы должны таких 60 цветов 90 а сейчас 88 это значит надо таких уже две и таких цветков уже одну Опа. а уже все так о у нас уже такой появился собачка прости поскольку я я вроде помню эм, тут было можно как там Соединять. Соединять как-то можно было. Я уж не помню. Так, убиваем этого монстра. И теперь вот это собираем три штуки. Вот все. Собрали. Оп, яйцо появилось. Э, а вот. И нам выпало дерево. Тоже такое же, как этот крип. А вот теперь мы можем так соединять. Так, у нас только одна, а нужно две. Еще этих нельзя соединять почему-то. Жалко. Так, вот так собираем еще больше. Так, собирайте. И теперь этого нам и на этого монстра нападайте. Все, убили. Нет, не надо еще на одного. Ну ладно. Тогда еще надо вот так собрать. Раз. А, уже все. Так. Раз, два. Оп, раз, два, так, опа, вот такие у нас теперь, вот теперь мы это вот так соединяем, запомните, у этого 1 и 4 урона и будет вот 2 и 5 урона, вот так делается У нас уже прокачивали эти монстры наш пошли лучше. Кстати, я уже хочу попробовать на этих монстров напасть. Смогу ли я? Мне кажется, нет. Нет, я не смогу. 30 хп. Не, не хватило. Чтобы победить его. Ой, где я там? Вот. Тут я. Вот так. И дай, дай. Открываем. И кто это? А, это вот такой зеленый. Ну, уже будет лучше. Сейчас попробуем на это напасть. Может, получится. Не, а. Десятку не хватило. Это значит еще одну шестерку и все. Так, раз, два. Тут вот это яйцо так уставим. Давай. Забирай. И у нас какая-то собака. Ой, это нету нажал. Вот. Четыре урона нехорошие Ой, это плохо, что на 4 урона, я думаю, на 5 на 6 будет дай, оп раз два три так вот так, это яйцо сюда вот так ставим дай собирайся и еще какое-то дерево нам бы а вот и теперь у нас дерево на 5 урона я лучше этот крип уберу потому что это мухомор а дерево я лучше себе так оставлю Или подожди-ка что лучше дерево или это а этот как там крип лучше Лучше крип. Значит, Креп он лучше, чем этот это дерево. Он, он как он. Ну, вот, сами смотрите. Вот дерево. Вот это этот крип. Так оп. Оп. так делаем так я тогда выбил дерево еще за которым так по поиграл и я получил собаку я их улучшу и, и у меня выпало третий раз вот это кстати я это могу так соединить не я лучше сначала это я все так это побеждаю, а потом соединю мне кажется, сейчас я уже побежду. Или кажется, нет. Нет, я выиграл. Или как? Так. Это яйцо. Что? Сколько надо? 180. Очень много. Это значит, мне надо целое такое надо это сделать. Еще 30. Ну, 30 вот. Уже собрал. И нам выпало такое коричное. Это на 6 урона. И на 8. Это на 6, а это на 8. Так, это вот так соединяем. И 7 урона. И мы уже прокачались. Мы теперь можем выполнять некоторые задания. Давай на это задание... Надо. А, этого монстра убить. Ну давай. Все. Я смогу. Уже. У нас уже 20 хп так остается. Мы получили очень много денег. И еще какое задание? 3000. тысячи. А вот так насобираю, а потом отдам эт этим.. Этим яиц яйцам. Так, я продолжаю. Я пока что ничего не сидел Кстати, я уже вот так выполнил И правда можно так и делать. Это значит, что так насобираем очень много. И все, кстати, мне мне надо уже купить новое это. Новый костюм или что это? Новый портфель. от а три тысячи. Купаю. Это уже. Э. У меня уже новый. У меня же новый портфель. Вот, салатой. Почему у меня 150? Если тут надо вот столько. А, вот уже все. Собираем. Я могу даже не попрощать. Сейчас... Я Саша буду